Доброго здравия уважаемые друзья, на связи правовед Сибирь Мошкин Владимир и сегодня грандиозное обращение ко всем гражданам, человекам, людям, проживающим на планете Земля. Я сегодня и уже на протяжении там, порядка двух недель нахожусь на территории Москвы, Московской области и мы тут пообсуждали, посовещались, сняли в аренду зал и хотим провести большую, грандиозную встречу со всякими новыми знаниями, информацией, с подарками, с разными видами плюшек для всех вас. И сейчас я объявлю, где это все будет происходить и раздаваться. Вот я накидал в скайп сообщение. Внимание! 28 октября 2017 года. Суббота. С 14 до 18.00. МСК. Московское время. Местное. По адресу город Москва. Измайловское шоссе. Дом 71. Корпус 2Б. А, так, аренда конференц-зала Москва-2. Соответственно, вставляем сюда конференц-зал Москва-2. Так, приукрасим немножечко. Так, так, так, так, так, вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем Пройдет семинар Правовед Сибирь На который съедутся правоведы С разных регионов России Темы встречи Права и свобода человека Взаимоотношения человека и общества Правовые алгоритмы по банкам ЖКХ, ГИБДД, Гражданство Международное право Ответы на вопросы участников Для каждого посетителя На выбор в подарок Пакет по страховке. Для каждого посетителя 50% скидка на все пакеты документов правовед Сибирь. Такое грандиозное событие будет проходить впервые в Москве. Принять участие может любой желающий. Вход свободный. Так. Нет времени прийти самому. Отправь на встречу родственника, товарища, соседа. Дальше под этим будет размещена ссылка на это текущее видео, что все вживую и распространено по всем чатам нашим. конференц зал Москва. Вот так вот выглядит зал сам. То есть вот такой большой, светлый, удобный. в котором проходят разные встречи, выставки и так далее. А, то есть второй зал у нас Москва-2. А, как до него добраться? Вот мы переходим по ссылке адреса, да? И открывается нам карта. <coughs> Смотрим. Вот он. Бета. Бета, все верно? У нас бета Туристский гостиничный комплекс. Официальный сайт отеля гарантия бронирования номеров. Заходим на карту. Так, как ее сделать на всю? Подробно, как добраться. Здесь мы видим метро Измайлова. И тут нужно будет пройти 5-10 минут. В общем, разберетесь, кто с навигатором, кто по карте, ну, особенно местные люди однозначно сориентируются. То есть, где это. Это с Измайловского метро. Видим, здесь есть метро партизанское. Здесь уже не нужно через всякие дороги проходить. Лучше, конечно, приехать на метро партизанское. И все, и вот вы тут буквально сразу же две-три минуты с выхода с метро. <coughs> Благодарю за внимание. Рад буду всех увидеть на этой встрече. Приходите. Познакомимся вживую, обнимемся, пообщаемся, обсудим ваши проблемы, задачи. Выстроим планы, алгоритмы решения всех насущных вопросов. До скорых встреч!